Всем привет, друзья! Это очередной ролик, как сделать дверь на ключ-карте. Теперь мы уже будем делать обновление про ключ-карты. Итак, мы будем делать уже прям ключ-карту, как ключ-карту. Ну, давайте делать. Сделаем ее, во-первых, тоненькой. Теперь делаем, ну, не знаю, как это назвать, цвет. Я делаю все с уэлдами, потому что так надо. Иначе она развалится в прямом смысле. Так, давайте эта карточка у нас будет какой-нибудь зелененькой. Эти части надо сделать белыми, ну или хотя бы как, чтобы они отличались. Я делаю красивенько ключ карту. Вот так. Теперь я сделаю чтобы она была вот такой вот и немножечко блестела типа золотая часть это я сделаю просто ну какой-нибудь вот такой типа поцарапанная немножечко. И тут мне нужен металл вот так и вот уж какая красивая ключ карта выходит теперь нам нужно сделать, чтобы эта часть тоже была соединенная, иначе она просто отвалится. Вот так. Так, теперь мы добавляем сюда Surface GUI. Surface GUI. И сюда TextLabel. Так. Смотрим, с какой стороны у нас она находится. Так. Готово. Теперь мы должны растянуть ее размер. Готово. Но мы видим, что она как-то повернута так, как нам не надо. Поэтому поворачиваем ее и изменяем размер. Вот так. Теперь мы делаем ей Цвет какой-нибудь, пускай белый будет. Цвет жирненький. Прозрачность фона вот такую вот. Размер текста пускай будет такой. X-Ligment, X, чтобы была слева. Так. Тут, допустим, Name. А тут у нас будет Arrows. Так. Три стрелочки. А тут поставим рай. Но уже сделаем текст -кэлд. Не, я сделаю одну стрелочку лучше. И сделаю ее желтенькой. Сделаю ее по игру чуть-чуть больше. Больше. Я говорил, стрелочку больше сделаю. Не знаю, что она не сделалась. Так, теперь позиция на единичку наверх. Только она ушла вниз почему-то. Хорошо, на половинку. Так вот, сделаю эту стрелочку получше. Например, вот таким вот подчерком. Нет, не идет. Вот таким подчерком. Чуть, чуть поменьше сделать надо 5 а тот 25 не фигня получается Верну такой почерк я не знаю какой почерк выбрать пускай будет такой Так вот, так теперь вернемся к скрипту названия. Добавляем сюда скрипт, который просто будет скрипт parent текст равен скрипт скрипт parent parent parent parent name Теперь у нас на место лейбл будет надпись, как называется, вот это вот ключ карта. Так, цвет менять мы нажимаем на часть Color и меняем цвет, на который нам нужно. Если нам надо изменить цвет текста, нажимаем на стрелочку Color, Surface Guy и нажимаем на Name. Листаем в самый низ и ищем цвет текста. Вот. С этим мы разобрались. Теперь нам нужен скрипт уровня. Да, мы будем уровень писать. Level. Добавляем сюда Surface Guy, хотя не, есть идея, вот так вот делаю. Level, level, level, даю мою level. Имя удаляю. Цвет делаю белым. И материал пластик. Пластик. Так, тут я пишу левел. Листаемся вниз. И цвет у нас пускай будет черным. добавляем сюда number value и назову его level level добавляем в level скрипт скрипт parent текст равен скрипт Это value итак как нам поменять уровень ключ карты? Просто нажимаем на это количество валю. Все, это и есть наш уровень. Level. делаю его жирным, чтобы было видно. Вот так. Итак. Наша ключ-карта готова. Чтобы поменять уровень, нажимаем на вот это вот и меняем уровень. Пускай у нас эта ключ-карта будет первого уровня. Чтобы поменять цвет, мы нажимаем сюда, сюда и меняем цвет. Я хочу ее оставить, ну, какой-нибудь такой пускай. Так, и теперь название ключ-карты, оно может быть любым. Я назову ее тест. И вторая карта будет второго уровня. А, так, не. Тест. Хоштег 2 пускай будет. Почему бы и нет? Сделаем ее красненькой. Какой-нибудь такой. И уровень у нее будет второй. И третья карточка. Но open. Не открываю. И сделаем ей уровень ну, нулевой. Сделаю ей цвет корный. Типа нельзя. И теперь переходим к скрипту двери. Скрипт. И вот этот вот все мы удаляем. И будем вообще почти что полностью переписывать скрипт ну как сказать почти полностью hit parent так 1 2 local Le level равен и пишем уровень у нас уровень 3 хит парент хит парент parent level а не level если ли у если прикасаемого количества больше чем уровень значит так да у нас будет минимальный уровень единицы. Нет, ноль. Минимальный уровень это ноль. Если уровень больше нуля, значит... И вот это вот можем убрать. Но... И еще, если нам нужно, чтобы он принимал только карту, мы ищем вот эту вот строчку... И просто изменяем на равно. Также мы можем сделать наоборот, если меньше. Вот так вот. Готово. Проверяем. Вот они все упали, и они не разболелись. Но я забыл добавить хэндл. Какой же я дурак. Эта часть будет у нас хэндл. Какая же дубина все-таки? Handle. Так, я сейчас по барьяку подчиню все и вернусь. Вот я все починил. И теперь я могу все обратно возвращать и клонировать. Итак, это у нас будет тест 2. И это тест... Тест... Un, unacceptable. Это у нас будет нулевого уровня, цвет будет красный, этого будет цвет каким-нибудь таким. И теперь мы проверяем. Я подчинил все баги, если что. Ну, я не знаю, говорил я это или нет, но Вот они, наши карточки упали. Вот убирается, все хорошо. Тест на ТС, Тест 2 и Тест. Я забыла тест 2, повысить уровень, но, как вы видите, он все хорошо работает. Типа уровень пишется, название тоже. Подбираем, подбирается, подбираем, подбирается и подбираем и подбирается. Сейчас я немножко не понял. Ну, допустим, один. Я сейчас реально чуть не понял. нулевого и нулевого он не принимает ну и всем спасибо за просмотр с вами был инфернус всем прямо